здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади сегодня хочу вам рассказать о важном астрологическом событии года о весеннем равноденствии 20 марта и вхождении венеры в знак овна 21 марта Напомню, что у меня появился телеграм-канал ссылка под этим видео в закрепленном комментарии заходите подписывайтесь Буду рада вас видеть в моем телеграм-канале, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из ютуба. Итак, важнейшее астрологическое событие года. Весеннее равноденствие 20 марта в 11.38 по киевскому времени. Это ингрессия солнца в знак Овен. Точка 0 градусов Овна имеет ключевое значение в астрологии, поскольку наша жизнь очень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 в жизни отдельного человека или конкретного общества этот ритм ничего не значит он слишком велик но в глобальных исторических или геологических процессах его учитывают для астролога изучающего человеческую жизнь важно что знак зодиака овен начинается с точки весеннего равноденствия а не то какие звезды расположены поблизости поэтому очень медленное смещение точки весеннего равноденствия на характеристики знаков не влияет. Представляя зодиак в виде круга, состоящего из 12 секторов, знаков зодиака по 30 градусов каждый, и учитывая направление их расположения против часовой стрелки, астрология берет за основу базовое утверждение, что точки равноденствий и точки солнцестояний разделяют зодиак на 4 сектора. Каждая из этих точек является началом очередного времени года в природе и также определяет начало проявления каждой из четырех стихий. Так, точка весеннего равноденствия 20 или 21 марта, каждый год по-разному, соответствует началу весны и по аналогии, принятой в астрологии, началом зодиака. Это точка 0 градусов знака Овен. Учитывая, что это огненный знак, можно отметить аналогию соответствия начала зодиака началу цикла взаимодействия стихий. Это экзальтация Солнца, сильный статус в Овне. Весна, пробуждение природы от зимнего сна, увеличение продолжительности светлого времени суток, повышение температуры все это наиболее ярко характеризует огненную стихию. Момент перехода Солнца в знак Овен, его нулевой градус,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 на нулевом градусе знака овен это период обновления в природе является первичным импульсом который наиболее активен и ярок полон жизни и энергии в день весеннего равноденствия все живое возрождается вновь оживляется и развивается в разные годы дата и время весеннего равноденствия переход солнца из знака рыбы в знак овен может незначительно сдвигаться в этом году событие наступает 20 марта в 11:38 по киевскому времени. День, когда продолжительность дня и ночи будут одинаковыми, после чего день становится длиннее ночи, природные ритмы меняются. Появляется прекрасная возможность очиститься от отрицательной энергии и сожалений, навести порядок в эмоциональной и духовной сферах жизни впустить в свою жизнь ветер добрых перемен открыть себя для новой жизни предания говорят что в этот день на судьбу человека могут оказать влияние даже его собственные мысли поэтому думать следует исключительно о хорошем выяснение отношений может обернуться возникновением проблем в этот день луна находится в знаке близнецы в гармоничном аспекте с солнцем способствует общению гармоничной коммуникации, усилению интеллектуальных возможностей. Голова становится светлой. Происходит осознание. Мысли упорядочиваются. Сглаживается внешний негатив. Присутствует ощущение, что вскоре все наладится. Следующая точка перезагрузки. День летнего солнцестояния. Изменения 2021 года станут очевидными после весеннего равноденствия 20 марта астрономического нового года. Рекомендую к просмотру мои видео на 2021 год. Ссылки в закрепленном комментарии. 2021 – это год смены эпох. 2020 – последний год уходящей эпохи рыб. А 2021 – первый год эпохи водолея. До 2021 -го господствовалась земная стихия, эпоха материализма. 21 декабря 2020 земная стихия сменилась воздушной. Соединение Сатурна и Юпитера в Водолее открыло новый 200-летний цикл. Теперь каждые 20 лет соединения этих планет-гигантов будут происходить в знаках стихии воздуха. Уже с 20 марта изменения будут ощущаться очень сильно. Тем более Венера, управляющая сферой взаимоотношений, финансовыми вопросами. Также входит знак Овна 21 марта в 16.17 по киевскому времени. Формируется соединение с Солнцем. Точный аспект 26 марта в 08.58 по киевскому времени. Утром. Но ощущаться энергия аспекта будет с 21 марта и до конца месяца. Венера Вовне имеет статус изгнания, поэтому тяжело переживаются неудачи в любви, непринятие ваших чувств и не только в любовной сфере. В деловом партнерстве возникают сложности из-за нежелания идти на компромисс и черно-белой оценки действительности, а также бросание из крайности в крайность период движения Венеры по знаку Овна часто не хватает дипломатичности во взаимоотношениях с партнером, а также гармонии и равновесия в любви. Появляется грубость во взаимоотношениях, что естественно отражается негативно на любовной и деловой сфере. Большая вероятность разрыва и завершения взаимоотношений, если они долгое время были на грани. Проблемы в период с 21 марта по 14 апреля возникают из-за того, что многие люди полностью поглощены своими чувствами и желаниями, забывая о партнере, игнорируя его мнение и интересы. Поэтому, чтобы не упустить благоприятные возможности периода движения Солнца по знаку Овна с 20 марта по 19 апреля, не делайте поспешные заключения о своих чувствах. В этот период часто будут возникать проблемы с выбором. И необходимость делать выбор просто обесточивает. На это уходит нереальное количество сил и энергии, которые можно направить конструктивно в полезное русло. Сдерживайте себя в высказываниях. Доверяйте партнеру. Иначе семейные, деловые, романтические отношения могут испортиться. При правильной оценке существующей ситуации, осторожности, третья декада марта и первые две декады апреля могут быть очень продуктивными. Это для всех людей период проверки на взрослость. Овен – это ребенок зодиака Первый знак зоны созидания. То есть тот потенциал, который будет раскрываться и развиваться в дальнейшем. Это старт, толчок то, с чего все начинается. Овен принадлежит к кардинальному кресту, что также объясняет активность как наиболее характерное качество зоны созидания. Кардинальность – это самое яркое проявление стихии, приводящее к кардинальным изменениям, но внутри еще слабо сформированный потенциал. Хотя Овен внешний знак очень сильный, на самом деле у него внутри почти нет стержня. То есть той внутренней прочности, психической силы, тех запасов, за счет которых можно быстро восстанавливаться. Это объясняется тем, что Сатурн в знаке Овна имеет статус падения. Движение Солнца и Венеры по Овну, особенно в период с 20 по 31 марта, придает людям оптимизм. Любовь ко всему новому, радостность и беззаботность, стремление ко всему праздничному, яркому, веселому подталкивает к демонстративному проявлению чувств. Все как у детей. Многие открыто проявляют свои чувства и эмоции, но любая неудача переживается очень тяжело. Любовь зарождается спонтанно, само собой. Симпатия и антипатия возникают мгновенно. Романтические чувства и желания в этот период недолговечны и часто исчезают после первого эмоционального периода. Неудачный опыт взаимоотношений в дальнейшем может привести к серьезным проблемам. Опасность этого периода в том, что на уровне подсознания многие, особенно молодежь, могут бояться и исключать возможность влюбиться если что-то пошло не так именно в этот период но ни в коем случае не стоит подавлять в себе любовь и творческие порывы иначе это приведет к депрессии и из сознания полностью вытеснится желание наслаждаться жизнью самым неприятным последствием для мужчин в этот период является то что сомнения и нерешительность в выборе спутницы жизни или партнеров в целом может привести к одиночеству. Для женщин энергия транзитного аспекта соединения Венеры и Солнца вовне может принести подавление своей естественной женственности. Это так называемое сожжение Венеры. Люди могут оправдывать внутри себя нежелание сближаться с другими людьми и заводить партнерские отношения. Солнце вовне в экзальтации. Сильная стремится уничтожить проявление слабой Венеры вовне, имеющей статус изгнания. Проработка состоит в том, чтобы осознать возможные неприятности и предотвратить появление психологических блоков в подсознании. Не лишайте себя романтики и любви, проявляйте дипломатичность в деловых отношениях. Блоки подсознания и сознания — это наши враги, которые мешают нам получать многие блага в жизни. В период движения Солнца и Венеры по знаку Овна нужно попытаться быть более общительными и привлекательными. Можно направить энергию на активный отдых, занятия спортом и улучшение своего внешнего вида. Люди искусства почувствуют побуждение к новым творческим работам. Но может появиться страх того, что другие не оценят, раскритикуют. Такой себе детский страх мешает действовать уверенно, открыто и добиваться результатов. Более сильные и волевые люди будут работать и демонстрировать свои таланты и способности. Берите с них пример. Не бойтесь быть собой. Многие в этот период находятся в состоянии «чего-то хочу, не знаю чего». Венера в статусе изгнания, а Венера — это наши желания. Слишком критичное отношение к представителям противоположного пола может привести к одиночеству и усугубляет в целом ситуацию непростую в сфере взаимоотношений. Сейчас, наоборот, необходимо стремиться к партнерству, к совершенству, вытесняя искажения, заменяя это гармонией и красотой. Партнеры и другие союзники должны оказывать друг другу поддержку, то есть преобразовывать мощную энергию соединения статусных Солнца и Венеры в выгодную, полезную для себя сторону. То есть использовать эту энергию конструктивно. Гармоничный аспект с Марсом, управителем знака Овна, поможет в этом, если вы сделаете первый шаг. В этом случае любовные отношения, совместные проекты, будут процветать и произойдут перемены в лучшую сторону. Я запишу 12 видео в ближайшие дни по знакам зодиакам, в которых расскажу, что весеннее равноденствие принесет каждому и как повлияет на дальнейшие события 2021 года. Третья декада марта – очень сильный период. 21 марта гармоничные аспекты Меркурия с Ураном и Марса с Сатурном позволяют найти выход из самых сложных ситуаций. Сила воли и энергия в сочетании с выдержкой и настойчивостью обязательно приведет к реализации целей. Многие люди обретают вдохновение, удается долгосрочное планирование, но, конечно, для этого нужна осознанность и желание быть взрослым, желание брать ответственность за себя и за своих близких. Вселенная благоволит тем, кто проявляет активную жизненную позицию, а не сидит сложа руки, обвиняя всех в своей нереализованности и неприятностях во взаимоотношениях. Помните, большинство проблем решаемы. Друзья, если вам нужна личная консультация, связывайтесь со мной, контакты на главной странице и под видео. Буду рада помочь. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки YouTube канала. Поделитесь этим видео. Оно может быть полезным и интересным многим людям. До новых встреч. Пока-пока.